Предлагаем посетить вместе с нами провинциальный, но туристический городок Куэнко, который находится в двухстах километрах от Валенсии в мадридском направлении. Город построен был кельтами в начале нашей эры, потом здесь были римляне, арабы, и каждый оставил здесь кусочек своей истории и культуры. Куэнко притягивает туристов со всего мира своими удивительными висячими домами. Каменные дома с деревянными балконами построены в XIV веке на краю отвесной скалы в ущелье Уэкар и являются символом города. Мы посетили красивейший кафедральный собор Святой Марии и Святого Юлиана в готическом стиле, фундамент которого был заложен в 1182 году, сразу после изгнания Мавров королем Альфонсо VIII. Фасад был пристроен в XVI веке. В XV столетии почти весь экстерьер здания был изменен. В XVIII веке Авентура Родригес создал главный алтарь в стиле барокко. Боковые башни остались незаконченными, поэтому собор считается недостроенным, хотя снаружи создает весьма цельное впечатление. Интересно, что строительство собора началось в присущем тем временам романском стиле. Однако к концу строительства, в 1257 году, в архитектурном облике кафедрального собора, уже преобладал готический стиль что позволило считать кафедральным собором в Куэнке самым первым собором, построенным в готическом стиле в Испании. Город удивительным образом сочетает в себе историческое наследие и дивные природные пейзажи. Гуляя по каменным улицам старого исторического центра города, туристы погружаются в эпоху Средневековья, наслаждаясь зданиями светского и религиозного предназначения. Множество смотровых площадок позволяет наслаждаться пейзажами. В самой высокой части города мы найдем остатки крепостной стены и смотровую башню, с которой также Открывается прекрасный вид на окрестности и ущелье. Мост Сан Пабло – лучшая обзорная площадка в Куэнке. С этого железного моста с деревянными перилами, проложенного над ущельем, открывается панорама скальных утесов, долины старого города и домов Касса Скольгада, зависших на пропастью. В этот же день побываем еще в одном удивительном месте – это Зачарованный город. Расположенный в местности Вальдекаброс, сердце заповедника гористой местность Куэнки и в окружении огромных сосен, парк карстовых и скал Зачарованный город является, несомненно, одним из самых эффектных мест Испании. Был признан природным местом национального интереса в 1929 году. Просто уму непостижимо, что могли сделать вода и ветер с земной поверхностью. Зрелище просто потрясающее. Кстати, здесь снимались некоторые сцены фильма «Конан Варвар» 1982 года с Арнольдом Шварценеггером из-за просто фантастических пейзажей. Происхождение этого природного парка восходит к ко временам, когда эта зона составляла часть морского дна океана Тетис, приблизительно 90 миллионов лет назад. Воды были спокойные, что благоприятствовало отложению солей, особенно карбонаты кальция. В конце мелового периода и в результате альпийского орогенеза горообразования, океан отступил и морское дно, состоящее из известняка, появилось на поверхности. Тысячи лет воздействия воды, ветра и льда дают возможность сегодня увидеть этот впечатляющий идеологический феномен, где дети и взрослые попадут в волшебную атмосферу, в которой можно дать волю своему воображению. Фантазии природы можно только позавидовать. Здесь мы найдем и римский мост, и отдыхающего морского котика, и черепаху, медведей, битву слона с крокодилом, огромные лодки и массу других удивительных фигур. Под видео я дам ссылку, по которой можете связаться с нами, если захотите совершить это увлекательное путешествие. Всем удачи! Спасибо! С вами был я, Дмитрий.